Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Снова логика, да, и снова в связи а, с событиями последними. Ну и, конечно же, здесь Украина. Просто на этом примере, не то чтобы очень удобно, что ли, но показательно, скажем так, вот некоторые логические построения а, показывать. Здесь очень интересный момент по России. Говорят, что Россия оккупант, агрессор, вот она траляля Путин давно это хотел давно это думал готовился он весь мир хочет завоевать и тут же и тут же эти же самые люди говорят что вот у России как все плохо она все продала у нее все разворовано у нее не хватает вооружения там различных военных приспособлений танков там машин самолетов еще чего-то чего-то то есть люди противоречат сами себе ну давайте сделаем просто логический вывод но вот на основании того что не хватает чего-то как раз можно сделать вывод о том что путин россия да, в лице путина но ну и вообще россия она не готовилась ни к какой войне она не готовилась никому там нападать агрессировать аннексировать, отсоединять присоединять Какие-то имперские амбиции, ну, не было этого. Нет, амбиции, так может, они и были, но вот не силовые, не с помощью военных действий как таковых. Ну, это наглядно показывается. Это не вопрос воровства в воинских частях. Нет, конечно же, я не отрицаю, что воровство, оно как бы было, есть, ну, наверное, пока еще будет. Пока мы себе сознание немножко не изменим, да, не поменяем взгляд, направление своего взгляда. Ну это уже образование вот, Нужно менять Так вот, воровство пока что было и есть да? И причем не только в России Воровство во всех армиях мира Там большие, там огромные Деньги крутятся да? вот. Больше только в наркотиках Ну многие же говорят Где там у нас тысячные проценты это прибыли Это Оружие Наркотики и конечно еще Самое-самое большое Это вот ядерные отходы но вот когда вы их пытаетесь вывести, где-то закопать, захоронить, там просто вообще огромные деньги. Так что понятно, что воровали и пока воруют, к сожалению. Но это не воровство, когда вот это вот, не хватает боевых единиц. Да? Это говорит о том, что ну, не, не готовилась Россия вот, к таким действиям. Потому что вот возьмем, когда нацистская Германия, да, Гитлер готовился, Блин, ну там весь мир видел. Весь мир видел наращивание потенциала военного. Но ну это просто вот было невозможно. Даже с учетом тех не очень развитых средств массовой информации, да, все это было наглядно видно. Сегодня средства массовой информации, интернет, это, ну просто трудно что-то удалить. И тем не менее, но ну этого не видно, что Россия готовит вот этот военный потенциал, чтобы куда-то нападать. То есть это просто вопрос к тому, что да, Россия мирная страна, но это не значит, что она не должна защищать свои геополитические интересы. Повторяю, это не политика, это просто банальная логика. Вот. Это к вопросу о том, кто хочет сделать из России агрессор. Вот. То есть ну как, у нас есть закон, да, вот, защита, самозащита, вот, и там превышение самозащиты. То есть, да, закон часто он э, в этом отношении работает некорректно, и многие, кто защищается, применяет метод самозащиты, соответственно, есть эта статья, она разрешает это, но говорят превышение самозащиты, вот, превышение. И вот эту грань, конечно, очень трудно. И в данном случае тоже есть эта грань, вот, но ее вот многие не видят. То есть, когда это не касается именно их, да, им приходится защищаться то, конечно же, все агрессоры. А когда приходится защищаться самому, вот тогда встает вопрос, как защищаться и как не перейти эту грань. Да, эти вот красные линии, они вот такие языки. Вот. Но, тем не менее, это так. На этом стоп. И до следующего видео, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.